Также очень часто человек развивает у себя третий глаз или ясновидение, яснослышание. И после этого он говорит, что очень большое количество мыслей в голове появилось. «Ничего не могу с собой сделать, Андрей Андреевич, помогите». Я обычно говорю… Наталья Маргунова пишет. «Я читала, что кроме ясновидения есть и другие яснослышания, яснознание и так далее. Я могу вам сказать, как это происходит». Когда человек накапливает энергию или энергию духовную, эта энергия начинает подниматься вверх, эта энергия начинает проникать в сознание, и после этого она сталкивается с тем, что сверху над головой появляются листочки, которые называются «листочки ментала». Это четыре листика ментала, которые накрывают лицо человека и которые связаны с мнением окружающих по отношению к вам. Таким образом, это мнение или это воспитание, оно является частью вашего сознания. Когда вы днем ходите, эти листочки накрывают ваше лицо, и вы воспринимаете мир через обучение, которое предварительно сделали люди, или даже через восприятие, которые создали люди для вас. То есть они считали, что вы нехороший человек, или они считали, что вы... Галина Николаевна, ну как так можно? Ну, выключайте его. Выключайте. Так большое количество людей, которые воспринимали вас плохо, они могут создать ментальный слой, и вы в дальнейшем будете воспринимать себя тоже плохо. Эти листочки накрывают человеку уши, сзади затылок и спереди закрывают его лицо. В случае если это продолжается то ночью когда вы ложитесь спать человек начинает проявлять природу как будто его тело стебелек а четыре лепесточка начинают шевелиться и подниматься вверх создавая вибрацию и сбрасывая вот эти ментальные сети с человека которые в виде лохмотья впадает вдоль человека и отслаиваются от него после того когда эти ментальные сети отслаиваются, то эти ментальные сети создают процесс слияния и образуют общее информационное поле Земли. Об этом писал когда-то Эдгар Кеси в хрониках Акаши. В нашей школе существуют методы, которые позволяют очистить ментальные слои над ментальным слоем, который днем выглядит как полумесяц над головой находится телопричинное тело, оно небольшого размера, обычно не больше 50-70 сантиметров, в нем находится программа абсолютно счастливой жизни человека. Так вот, для того, чтобы эта программа сработала, у человека должен пройти тон его сознания через его вторую чакру, шестую чакру, после этого седьмую чакру и выйти в это телопричинное тело. Но обычно в обыкновенной жизни у людей этого произойти не может, потому что обыкновенные люди очень плотно связаны между собой ментальными слоями. Обыкновенный человек, у которого нет построенной второй чакры, неправильно построена четвертая чакра, разорвана четвертая чакра, Человеку, у которого неправильно двигается энергия, у него нет никакого шанса, находясь в социуме, не предаваясь ретритам или даже там, пытаясь духовно над собой работать и проживая среди людей, нет никакого, никакой возможности стать высокодуховным реализованным существом и никакой возможности стать яснослышащим, ясновидящим или еще каким-либо существом. Именно для этого была выработана специальная система, которая помогает человеку перебороть или сжечь ту информацию, которая идет к человеку и которую он не заслуживает. Таким образом, когда мы живем, вот это выглядит так. Мы, допустим, человек высокодуховный, мы хорошо себя чувствуем, и у нас правила такие. Мы хорошо разговариваем, не используем матов, у нас принципы жизни, мы скромные и так далее. И мы попадаем в общество, где находятся люди, которых никогда не обучали так себя вести, в общество зеков или в общество диких людей. Скажите, если мы с ними проживем 10 или 15 лет, то это нас может сделать такими же? Давайте я отвечу «да». Дальше. Вот смотрите, мы живем в городе, в котором все болеют туберкулезом. И мы в этом городе живем, и мы одни здоровы. Вот после того, когда мы живем долго, у нас есть шанс быть здоровыми людьми? Нет. Так вот, то, что я строю вам котлы сублимации, воджарные котлы, делаю что-то с вашим сознанием и работаю в дальнейшем с вами вот таким образом через свои ступени, это то, что делает вам прививку. То есть вы получаете прививку. Именно поэтому ученики школы, пройдя первую ступень, пройдя четвертую ступень, ключевые, шестую, седьмую ступень, в дальнейшем говорят такие слова. Андрей Андреевич, вы представляете, у меня мир поменялся, жизнь поменялась, и я совершенно по-другому начинаю чувствовать себя. Окружающие люди по-другому относятся, близкие люди по-другому относятся. Вопрос, почему? Теперь вы понимаете, почему это происходит. Потому что весь мир устроен так, чтобы давать вам ту энергию или тот те вирусы, в котором этот мир находится. То есть человек может родиться необидчивым, но находясь среди людей, где есть 90-100% потенциально обижающихся людей, этот человек не может быть необичивым. Конечно, такой социум, он может влиять на такого человека. Естественно, телевидение тоже может влиять. Вот смотрите, как это происходит. Человек смотрит телевизор, и там показывают эмоционально, как кто-то кого-то обижает. После этого человек начинает сам дуться, и он говорит, все, мне надоело, нужно что-то делать. И не делает. Тогда о чем это говорит? Он, получается, накопил энергию и не реализовал. Когда человек накапливает энергию, не реализовывает, то эта энергия сначала разрывает его энергетический кокон, после этого разрывает физическое тело и после этого разрывает его полотно. Вы представляете, таким образом человек и становится тем человеком, который в дальнейшем начинает болеть энергетически и физически. Я очень часто говорю такие слова – если видите и что-то создает эмоцию, то реализуйте эту эмоцию, просто знайте, как ее реализовать. Если вы смотрите красивых, там, на красивых мужчин или женщин, то тогда после этого реализовывайте это физически. Начинайте приседать, отжиматься, бегать, потеть. То есть все, что связано с физическим телом, оно может проявляться. Есть второй вариант, радуйтесь этому. Вот смотрите.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 прям искренне восхищаться. Поэтому если вы легли спать и у вас в голове большое количество мыслей, восхищайтесь ими. То есть в голове, вот что делать, делать это, о, -о, -о, -о. что-то делать будем, а что делать, о, -о, -о, -о. что-то будем делать, скоро что-то сделаем, вот, поняли, где-то так, нужно этому всему восхищаться. Четвертая ступень, она ключевая в нашей школе, она связана с тем, что у человека сшивается четвертая чакра. Убирается вот этот пряник. У человека появляются совершенно новые чувства, но физическое тело не успевает за этим. И поэтому, когда человек проходит четвертую ступень, то он начинает ощущать себя немножечко, как не в себе. У него появляются какие-то неприятности, появляются небольшие сложности, появляются даже физические какие-то проблемы. Не стоит на это обращать внимание. В целом все происходит правильно. То, что вы создаете на четвертой ступени, когда вы строите себе четвертый котел или котел сублимации, футы котел ваджарный, это приводит вас в дальнейшем к тому, что вы можете прикосновением лечить не одного человека, а сотню человек и даже этого сами не ощущать. При этом после всего этого вам не становится плохо. Почему? Это как во время эпидемии. Один человек привитый, и ему все равно, что все остальные вокруг него начинают тяжело болеть. То есть, получив прививку в виде построения воджарного котла, вы можете на длительное время забыть, что такое влияние чувственное других людей по отношению к вам.